Мост соединяет Лиссабон и город Алмада и был открыт 6 августа 1966 года. Но проекты по строительству моста через реку Тежу существуют с конца 19 века, так как уже тогда стояла острая необходимость соединения двух берегов. В 1876 году инженер Мигель Паиш Предложил строить мост между Лиссабоном и Монтижу. Чуть позже, в 1888 году, американский инженер по имени Лай создал проект соединения Алмады с районом Шиаду, историческим центром Лиссабона. Интересно, как бы сейчас выглядел город, если бы этот проект был принят. Вплоть до 1958 года португальские, испанские, и немецкие инженеры предлагали свои варианты постройки моста. Но выбор пал на американскую компанию «United States Steel Export Company», которая выиграла тендер в 1960 году. 5 ноября 1962 года начались строительные работы, и менее чем через 4 года мост был открыт, раньше на 6 месяцев запланированного срока. 6 августа 1966 года в Алмаде состоялось торжественное открытие. А мост был назван в честь правившего в то время диктатора Салазара. Технические характеристики. Длина моста 2277 метров 64 сантиметра. Высота над уровнем воды 70 метров. Высота опор 190 метров 47 сантиметров. После революции Гвоздик 25 апреля 1974 года мост был переименован и получил свое сегодняшнее название. Изначально по мосту могли передвигаться только автомобили. Было 4 полосы движения, которые расширили до 6 в 1998 году. В 1996 году инженеры приступили к разработке железнодорожного соединения, которое было открыто 30 июня 1999 года. Таким образом, у моста появилась нижняя платформа для передвижения поездов. Основной задачей при строительстве моста было сделать его сейсмоустойчивым. Инженеры с ней справились и сегодня мост считается самой безопасной точкой в городе во время землетрясения. В 2014 году мост 25 апреля был признан самым красивым европейским мостом по версии European Best Destination. Кстати, покинуть город по мосту вы сможете бесплатно, но чтобы вернуться назад придется заплатить. Минимальная стоимость проезда 1 ,85 евро 85 центов и зависит от высоты автомобиля. Если что, заказать экскурсию в Лиссабоне вы сможете на нашем сайте visportugal.com и приезжайте к нам.